Друзья, всем привет! С вами Виталий Тимофеев, основатель проекта «Готовых решений для бизнеса и заработка в интернете». Как помните, буквально несколько недель назад я рассказал и, в принципе, запустил возможность для всех присоединиться к нашей новой готовой системе, которая 100% дает результат абсолютно каждому. И ранее в своих видеороликах на канале вы могли видеть, где... Сначала я презентовал да, о том, что появилась такая система. Потом я поделился своими первыми тестами да, за первый месяц. Просто когда я уделил этому буквально пару там, часов за месяц, показал именно пассивные результаты. Потом я показал для вас видео, где я показал уже результаты именно активных действий. Вот это вот видео можно видеть, где там более полумиллиона рублей за месяц получилось. И, соответственно, конечно же, многие писали в комментариях вопрос, относительно того как бы это все хорошо это мои результаты у меня уже есть опыт там более пяти лет в интернете и, соответственно, у меня есть там своя база подписчиков и так далее. В общем, есть ресурсы, которые, конечно же, облегчают достижение результатов. Но где же отзывы других участников этой системы? Получают ли действительно результаты другие люди и какие это результаты? И я сказал, что, конечно же, этими результатами я буду делиться. И сегодня мы, соответственно, к этому приступим. Дело в том, то, что пока я тестировал систему, естественно, сначала я проводил все тесты, все этапы на собственной практике и кроме меня этой системой тогда в тот момент никто не пользовался только после того как я провел тестирование я запустил первый набор мы взяли первых учеников это было буквально там пару недель назад и вот сейчас теперь начинают постепенно идти результаты то есть мы начинаем их раскачивать с первыми участниками и вот как раз первые первые результаты которые только-только появляются ими сейчас я с вами буду делиться и а, сегодня я как раз поделюсь Одним из результатов наших учеников, его зовут Федор Жуков. Ну и на самом деле, давайте я просто-напросто передам ему слово. Он не просто расскажет вам о своих результатах, но и покажет их конкретно в реальном времени на своем примере. Все, поэтому передаю слово Федору. Смотрите на его первые результаты. Приветствую вас, друзья. Две недели назад я стал участником системы Виталия Тимофеева которая дает стопроцентный результат каждому, а также ведет к постоянно увеличивающемуся пассивному доходу. И сегодня я бы хотел показать вам свои первые результаты и вкратце рассказать, как проходит обучение. Давайте для начала я покажу вам, сколько мне удалось заработать на данный момент. Смотрите, это мой кабинет партнерской программы Виталия Тимофеева. На данный момент мною заработано 12 294 рубля. На самом деле я не очень активно занимался продвижением самой системы, так как в первую очередь, конечно же, я изучал материал в учебном кабинете. А также настраивал другую партнерку, которая в долгосрок выведет всех участников на постоянный пассивный доход. И в перспективе основной доход уже будет идти именно с нее. О долгосрочной партнерке я пока не буду вам рассказывать, чтобы не раскрывать всех карт. Но если хотите, то можете перейти по ссылочке под этим видео и получить доступ к записи онлайн-вебинара от Виталия Тимофеева, на котором он вам объяснит всю схему, по которой работает его система, и если захотите, то тоже сможете стать ее участником. А пока я показываю вам результаты с первой партнерки. Здесь результаты, можно сказать, быстрые на самом деле это только проба пера, так сказать, во время обучения. Просто я изучаю уроки от Виталия и повторяю то, что он объясняет, чтобы проверить все на практике. Ну и как видите, результаты есть. Я уверен, что будут еще лучше. Из этой заработанной суммы я потратил на продвижение первый раз 1500 рублей и второй раз 1800 рублей. Получилось 3300 рублей я потратил на продвижение данной партнерки. В итоге прибыль получается почти 9000 рублей. Кроме этого я получил подписчиков в своей рассылке. В рассылку на сервисе Goodly пришло 67 подписчиков на данный момент и на сервис ВКонтакте, сервис Сэндлер пришло еще 34 подписчика, в общей сумме 100 человек. Если учесть, что я потратил всего 3300 рублей, то можно посчитать, что подписчик не обошелся всего в 33 рубля. И это еще при том, что последнее вложение в рекламу еще до конца не отработало. За ближайшие два дня уверен, что будут еще продажи и больше подписчиков, ценность которых вы, думаю, понимаете. Все уроки проходят в обучающем кабинете, который вы видели в самом начале. Вот так выглядит обучающий кабинет, слева идут все уроки по настройке пошаговой системы, по трафику, ну, в общем, по настройке всех партнерок. После прохождения каждого урока выполняете рекомендации Виталия, пишите небольшой отчет и открывает он вам следующий урок. Также, если возникают какие-либо трудности, у нас есть общий чат в Telegram, а также ВКонтакте, в котором вы можете задать свои вопросы поделиться результатами, помочь друг другу. Ну, в общем, все общение происходит здесь, и Виталий здесь всем отвечает, всем помогает, ну и сами участники здесь также общаются между собой. Конечно, я не раскрыл вам всю схему системы Виталия, так как, думаю, сам он это сделает лучше. Я же просто показал вам свои, так сказать, первые результаты, которые в дальнейшем дадут развитие второй партнерки и выведут на пассивный доход. В общем, друзья, если хотите таких же результатов, а может у вас будут результаты еще лучше, то смотрите вебинар «Виталия» по ссылочке ниже этого видео и принимайте решение, стать или нет участником нашей системы. Ну а на сегодня все. Пишите ваши комментарии. Хотели бы вы стать участником данной системы? Ну что ж, соответственно, вы увидели то, что первые результаты люди уже получают, а вы увидели их размер, и скажу вам, что э, этому видео отзыву уже неделя, да, и прошла неделя, и Федор получил еще больше результатов, то есть если мы посмотрим, то сейчас э, у него сумма заработанных это 18 794 рубля, это исключительно только в одной партнерке, вот, и еще также у него уже пошли результаты со второй партнерки, которая я вот тоже показывал именно в своем видео. То есть общий результат уже намного больше и перевалил за 20 тысяч рублей. Хотя еще месяц даже не прошел. Федор уже близок к первой 30 тысячам рублей. И, конечно же, когда он их получит, мы также сделаем для вас специальное видео. И в дальнейшем я буду делиться видео результатами не только Федора, естественно, да, но и других учеников. Для того, чтобы вы видели и понимали, то, что даже новички без какого-то огромного опыта здесь тоже получают результаты. Вот, поэтому надеюсь, данное видео оказалось вам полезно, то, что вы увидели результаты не только мои, но и одного из учеников. Соответственно, если вам это интересно, если вы тоже хотите присоединиться к нашей новой готовой системе и получать результаты как от партнерских программ, так и от инвестиций. Это мы пока что показываем результаты исключительно по партнерке. Вот, потом, спустя там несколько месяцев, когда уже инвестиции начнут показывать результаты мы будем освещать их в том числе вот а, ну а пока есть ссылка ниже под этим видео. Можете переходить, смотреть презентацию нашей системы и становиться тоже ее участником. Присоединяйтесь, мы с удовольствием с вами поработаем над тем, чтобы вы точно так же начали получать результаты в интернете, получать прибыль и приумножать свой капитал за счет пассивного дохода. Вот, так что ждем вас и до встречи в следующих выпусках. С вами был Виталий Тимофеев, основатель проекта готовых решений для бизнеса и заработка в интернете.